Хай, Диджей Колдун. Хотел бы вам показать, как как я делаю свои композиции. Вот Фети десятый, не демка. Вот, вот я делаю. Тут вот. так вот запись хотел бы для начинающих подсказать как сохранять вот нажимаете заходите вот файл ищите экспортировать вот ну я в «Вейве» сохраняю, нажимаете wave вот ну можно назвать его там как хотите сохраняете в папку как вы хотите вот вот сюда вот опа и обязательно нужно вот смотрите начать или свернуть и сохранить можете вот можно ну вот начинаете вот тут выставляете все те самые технические характеристики, сколько вы хотите, вот давайте 24 бита сейчас сделаем, вот тут оно все показывает, и сейчас вот начать, бац, поехали, вот идет СПСС, опаньки, все годится, вот оно, 2116 килобит качество вот в АИПе включаем и готово вот. Можно еще по иному пойти вот экспортировать. Опять Wave. Ну, назвать его там 0. Скажем так. Пофиг, как его назвать. Ну, в этом смысле. Так. Вот, давайте сюда. И вот, например, вот это давайте нажмем. Свернуть и сохранить. Вот оно пошло. Ну, то же самое пошло, да? Ничего нового. 16.5, 16.5. Ну, готово. Вот так я все и делаю. Ничего сложного, так каждый может Так что... Ну, я бы сказал бы, что я использую Futilops не всегда, есть много других программ. Ну и тут тоже сохранить вот сейчас сохранить а вот как сохранить проект сам раз нажали вот я его назвал опять 9 опять туда же они а вот сдать файл сохранить как или сохранить просто нажимаете как хотите сохранить новую версию вот можно вот я назвал 9 пускай будет 9 опа она в лучше будет там храниться и теперь можно программу спокойно закрывать и все всем пока пока